Итак, всем добрый вечер. Продолжаем подниматься вверх на гору. То есть приближаемся к горе. Э -э Гора у нас все ближе и ближе. Горный лагерь. Мы прибыли Ого! в горный Понимаю, лагерь как-то вот так смотрим. Так, у нас нет части здоровья. Мы еще не на горе, но очень близко. Мы прошли предгоре так что можно сказать, что мы уже начинаем. Вряд ли. Мне все равно. Вот так. Нельзя ничего сделать. Ладно. Синдри это тут, ну, в золотистых... ...доспехах. Так. Здесь нам нужно кое-что другое. Не сможем мы открыть. Так что... Вот, восстановлено здоровье, отлично. Идем дальше. Это Дым? М -м, интересно. О, -о, О. Что это? Отойди, сын. О -о -о, что это такое? Ищем другой путь наверх. Ну вот. Ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна. И обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Только он сказал. Закрутилась. Друга спасала. Как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия. Даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может... Так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. <связь> Прикольно. Хоть горе выполнено. Лишь Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Хм. Отлично. Потому что туда не пройти. Вот так. Значит, идем в другой мир. Хм. Прикольно. Хорошо. Так. Погодите-ка. Ну, отлично, отлично. Побежали. Значит, она хочет нам помочь. У нее есть на это свои причины.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 Как скажете. Вот, видишь. Такой лифт, типа по, по канату. Ну, что-то вроде это, на самом деле. Это как бы не лифт, но все равно. Он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Митгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. отлично но пока мы осмотримся здесь вот такие предсказания хм, знакомое место Так, нельзя, да? Да, действительно. Значит, назад. Пока нет того, что помогло бы. Так, знакомое место. Похоже, мы вернулись. Ладно, мы же тут были, поэтому идем сюда. Похоже он ушел. Но он тут был, действительно. Идите сюда и смотрите подвиги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты. Сейчас покажу. Интересно. Ты смотришь? Леоста! Мост. Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейм. И может пробуждать магию эльфов. Интересно. Под нами? Нет, пока свет свободно Идем. Нет, такой лук. А что за магия в этих да. мы здесь точно. Ну, были. хороших богов. Я думал, ты понял. Эти луны из Мостихейма, огненного мира. Детям там не местно. Даже храбрым. Язык не фухему. Дурное место. Сплошь лед и туман. И злые насмешники кномы. Так, тут ничего, да? Хорошо. Идем. Побежали, тогда поток. Бестяре обновлен. Разбойник. Сначала он был человеком, потом мы его убили. Он погиб в бою, так почему в Аликири не забрали его в Вайхава? Вот не забрали, и он вернулся в новом облике. Перед тем, как умереть, мама сказала папе, что скительцы возвращаются. А на это имел в виду, что люди будут воскресать из мертвых. Папа ничего об этом не знает или не хочет знать. Поскольку при жизни эти люди занимались грабежом, я решил назвать их разбойниками. Заморозив папу, эти враги приходят в ярости и становятся намного злее. От их ледяных взрывов надо уклоняться любыми способами. Если эти твари нас заморозят, надо занять оборону, пока мы снова не сможем двигаться нормально. Отлично. Идем дальше. Внизу лестницы направо. Похоже, нам не туда. А. а, она ждет. Пока мы спустимся, отлично. цветовой кристалл ждите здесь, а я разбужу свет и получилось о, а вот что мы и делаем? мост Чиним дальше поломанное. сперва подними эту ось восстановите мост Отлично, сейчас все исправим. Ого, ты правда сильный. Толкать, пока не до точки. Ты устал? Нет. Продолжаем. Что-то разладилось. Что то Или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Кажется, это все. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Так, следуйте за ведьмой. Ну, похоже, тут ничего интересного нет. Починил. Отлично впечатляет спину ты не сорвал? я не сорвал спину в двери. Так, кто или все расы принимали в этом участие последний раз когда жители всех миров работали вместе дальше была лишь вражда отлично теперь немного по другому двери открывает ну, бывает. Сейчас мы дальше тоже пройдем. А, а Брока здесь тоже нет. Куда они пропали? Лиос! Эти типа уже не сияют. йо, -йо маги рассякнут. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. О, это не круто. Дай мне рука. Получите свет Альхейма, напитай его силой не забудь. А, теперь у него магический лук. Отлично. Очень даже неплохо. Не я попробую, но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Нига. Ничего. Боги меня не жалуют. Итак... Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет биврёста. Область открыта. Комната перехода. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Хм. Давайте-ка осмотримся. Тут действительно так темно. Сюда. М -м, ничего нельзя сделать. Ладно. Идем. Я научу тебя путешествовать между Подойди к столу. Как это работает? Вам нужно это. Бивр ⁇ Он открывает путь между мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Беврёст сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами.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 мост который вы толкали, сейчас направлен в сторону ванахей поверните колесо туда куда нужно нам вальхи ванахей мир недоступен один закрыл проход этот мир руна а один закрыл проход этот мир у нас странствий не сработает а то... а. ну, йоту нет башни для Колесо доступа в вот этот мир. А мост соединяет это место с башнями других миров на озере. 100... Вон там нет башни, поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, который приведет мост, переход не откроется. Отлично. Альфхейем. Мир доступен. В него мост. Я покажу вам руну Альфейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Переход в мир. Мы готовы. Не забудьте взять бюллёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление. И откроется мир между мирами. Очень интересный и увлекательный. В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу бедвезд, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более ста семь назад, когда великаны исчезли из Миттеры. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Выполнена другой мир. Не вышло, но все еще тут. За мной. Бибрезд погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Бибрезд не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли. У такого как ты не будет проблемы с возвращением к И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет интересно интересно тут можно бегать смотреться. Есть ли тут что смотреться если тут что-нибудь интересное пока ничего просто а, кристаллы ладно Отлично, идем дальше. Кажется, будто ничего не поменялось. Но это пока. Что? Посмотрим, что снаружи. А, ага, снаружи все по-другому.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 Магию, библиоз, нужно а, очень и демонтировать... а, ее обратно нет! в Мидгард затянуло. Ей нельзя покидать Мидгард. Не правда? Нет, вряд ли. Идем. Отлично, область открыта. Мост Эй, Тюра. Держись рядом. Ничего не трогай. Свет Альфхейма. Найдите путь к свету. Да. А это что? Нам нужен свет, значит. Оу. Так. В этом наросте что-то светится? Похоже, Теперь мы можем пройти дальше. Наверху. Ого! А это что? Это не наше дело. Соберись. Ха-ха, хвазар разбегаются от Рэя. То есть все такое интересно. Тут похоже был бой. Трезубец до сих пор торчит из бездыханной жертвы. Пойди сюда. Что написано? Mm. что-то про на засвет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Вечная война. Ради торжества света, того самого света, который нужен нам для Бивреста. Метки на карте. Метками на карте обозначены различные интересные места. Показать этих меток можно фильтровать по категориям. Для выбора категории меток, отображаемых на карте, нажмите Z и C. Для переключения между отслеживаемыми метками на карте нажимайте Tab. Альфхеем. Это у нас Мингард, да? Альфхейем. Отлично. Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Есть они убивают светлых эльфов? Это война ее финал. Эти проиграли. А ну-ка, насколько вы? Почему они Мы ничего не делали. Будут еще. Бестеры обновлен. Темный эльф. В отличие от светлых обитателей Эльфхейма, темные эльфы предпочитают темные места. Может, поэтому они и хотят спрятать свет. Они умеют летать, довольно умные, способны согласовывать свои действия. В этом они превосходят большинство врагов, с которыми нам доводилось драться. Их оружие эффективно как в ближнем бою, так и на расстоянии. Прямо как папин топор. О. Так, значит мы сражались с темными эльфами. Вот, похоже, светлый эльф, что ли. Отлично. Уничтожаем. <связывается> так просто не получается, да? не получается да так назначить значит делать так вот хм. Открываем сундук и смотрим, что мы получим. Символ угрозы пригодится. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Что такое свет? Стоп, это Метки компас. Если компас, то зовут значит, цель где-то близко. Внимательно смотритесь в поисках подсказок. Освободите лодку. М -м. Похоже, тот же принцип. Он уже здесь. Так. Сейчас мы... Готово. Мы освободили лодку. Ура! Так. Ну, на этом мы будем заканчивать. Продолжим уже потом в следующий раз. На этом у нас все. Всем спокойной ночи.